Привет, народ! Ну вот она, долгожданная, ну точнее, долгожданный станочек. Модель ИТ1М. Он с военного куна. Сейчас я вставлю. Вот. этот он просто сейчас уже почищенный от смазки. Вот эти все направляйки были в смазке. Рейка. Ну вот даже видно, что чуть еще осталось. Все было солидоли или как там когда в хранении он стоит, все очищалось. На нем отсутствует рез содержка. Остальное полностью. А, ну рез отсутствует. И э, плафончик. туда же как бы отсожу. Где он? Вот он. Все это лейка есть. Назовем ее лейкой, да? Пока я ее снял. Станок полностью комплектный даже кто разбирается в тэшках вот она клеймо звездочка наша номер 5575 также он и здесь присутствует 5575 Только только солидола вот это когда его очищали вот это все видно да как он стирается табличку придется заменить также здесь она терта, так принципе все видать вот здесь ну если ее трогать, то она тоже вся стирается. Желательно бы все таблички заменить. Он станок полностью комплектный, полностью рабочий. Все скрывалось, смотрелось. Есть, которые заводские косяки на этом станке. На форумах все это объясняется. На YouTube объясняется. Посмотрел. Как бы у меня вроде нету. Вот, который канал, который смазывает подшипник. Он просверлен до конца у многих он не досверлен почему заводской брак у меня масло снизу идет получается все нормально как бы все скрывалось все смотрелось по всем заливная горловинка фартук ну короче те косяки которые присутствуют я их посмотрел как бы вроде все нормально все они здесь не присутствуют все работает Патрон был, на налет ржавчины был, я его почистил, естественно, патрон 200, все на месте, задняя бабка, все как полагается, а вот еще тоже смазка, я забыл ее очистить, везде очистил, а на ручке забыл, поддон был грязноватый, ну он в принципе весь как он стоял, пыль, смазкой вот это все в перемешку, все очищалось. Здесь краска облупливалась, я ее снял. красить потому что станок я пока не буду. Какой он есть, такой он есть. Просто я вот тут убрал вот эту, которая шелушилась краска. Да, станок забыл 80-го года. Тут вроде как и семерка пробивается, ну и восьмерка. Как я понял, 80-го года. А порезка держки, конечно, было обидно, что ее сперли. Наверное, солдатики, я не знаю, кто там спер, но резкодержку мы заказали. резко держку уже пришла, она шла долго, с Красноярска шла. Нет, она тоже все новая, вот и по ней видно. Она с такого же станка была снята, не знаю в связи с чем она была снята, но она нульцевая, ну даже даже смазка не очищенная даже нее храповичок присутствует все вот ответная часть в рукоятке которая пружинка и вторая часть храповичка да получается все Единственное отсутствуют болтики но резьба везде все целое все нормально болтики мы это не проблема также на директ лоте потихоньку покупаются фрезы для моего фрезерного установка взята дисковая фреза вот такая за 100 рублей и вот такой комплект фрез за 150 рублей 5 штучек взяты Вот, вот такие 5 штук разных но потихоньку закупаемся завод за 250 рублей грубо говоря вот, не-чуть оснасточки на фрезерный станочек ничего так потихоньку будем закупаться потому что это на токарный можно несколько видов резцов и все и ну и сверла да и работой как бы. а на фрезерный станок много оснастки не бывает там можно закупать, закупать, закупать также хочу поблагодарить Георгия а, секундочку по токарному станку хотел выразить благодарность Владимиру с Москвы когда я свой станок продал за 65 тысяч часть денег не хватало вот и два человека помогли добрать денег на приобретение этого станка так как станок новый если его упустить было бы жалко потому что когда попадется в своих краях во первых даже в своем городе станок новый у вояк и его упустить, это потом будешь жалеть всю жизнь. Реально, что ты упустил станок. Станок обошелся в сотку. Спасибо, кстати, еще Павлу. кто а, И также Георгию большое спасибо, что он скинул информацию по этому станочку. Что, оказывается, в моем городе можно добыть такой станочек. И Павлу, кто мне привез, помог с приобретением этого станка. И по такой цене так что, также вот Георгию опять громадное спасибо, он постоянно закидывает донаты посылку получил, спасибо большое он подогнал вот такой родной светильничек от моего токарного станочка, но он когда он же знал, что станок приедет ко мне и сразу, вот даже, видите это куда провода подсоединяются и вот так вот все и да что же цепляется -то? и вот родной светильничек сюда мы установим также так как он знал что у меня 200 патрон он подарил еще 250 патрон с, с прямыми кулачками вот 250 патрон потому что вроде я думаю, что мне хватит вроде 200-го, но он сказал сразу бери 250-й, потому что тебе не хватит, это точно вот, спасибо большое все, патрон не пользованный как бы все отлично также комплект отрезных резов. вот, ВК-8 отрезные резцы также, Павел, я бы оставил бы ссылку на его канал, но, сколько я ему говорю, так он не хочет заводить канал свой. Он занимается подъемничками. У него, вот, как я понял похоже дела, остаются вот такие пульты. У меня вот лебедка на нем такой же, кстати, пульт. Можно удлинить, кстати, потому что мне не хватает того пульта, что он коротенький. Как раз одним можно будет удлинить. Вот. И также вот от этих остаются вот такие крючки. Вот. Классная вещь. <смех> Я думаю, они у меня все уйдут. <смех> у самодельщика всегда куда-нибудь все уйдет. Ничего такого бесполезного не будет. Так что посылка от Георгия. Большое спасибо. Которое, если кто не помнит, ну, кто следит за каналом помнит, Георгий в свое время подарил частотник Опять отцепился. Вот частотник, который я использую на сверлилки Также он же подарил. Он, я все никак не, не мог купить себе баллон. Ну, то когда деньги есть, забываешь, да. А когда это денег нет, вспоминаешь про баллон. Вот, он также подарил баллон углекислоты для моего полуавтомата. Вот. Так что, Георгий. Спасибо тебе большое постоянно делает подарочки Ну все теперь резцедержка пришла К станок и плафончик от георгия пришел так что как станок теперь полностью комплектный вот, станочку полностью рад рад что я не упустил станинка я не знаю видно там не видно без выработки Ну, не работали это у вояк же это как школьные станки если повезет взять школьный станок со школы на них на них дети -то толком не работали также если везет взять у военных у которых станки тоже не работали вот. какие плюсы почему не был взять станок более большого размера да там или еще что-то во-первых, он новый, это очень большой-большой плюс Плюс у него станина крепче, чем на моем бывшем армяне 1М61, там сырой чугун И как бы идет быстрая выработка Ну как быстро, я два года работал, в принципе Для черновой работы его полностью хватало Чистовую я отказывался, даже когда мужики приходили что-то точить Я им как бы отказывал Из-за тех же люфтов, из-за тех же выработки я как бы не брал вот. точные работы. А этот станок новый. На нем теперь можно брать и шабашечки какие-нибудь там проточить что-нибудь, кому-нибудь. и Во-первых, приятно, что он новый. Во-вторых, можно брать уже точные работы. И очень рад, очень рад, что получилось урвать все-таки новый станок. Из-за этого как бы. Всем спасибо, кто способствовал в покупке этого станка. Вот. Так что и Георгию, который, да, укомплектовывает мой станок, да, патроном, светильничком. Теперь станок полностью укомплектован. Даже два патрона, 200 и 250 Но кулачки еще обратные мы найдем на них, потому что на предыдущем станке... У меня не было обратных кулачков, но очень бывает часто, что надо протащить центральное отверстие и надо зажать снаружи, а у меня нечем зажать, приходилось как-то выковыривать, ну, выкручиваться но ну, ничего, вроде справлялись, но лучше было бы обратные кулачки, было бы намного проще По клейму здесь было клеймо такое, как я понял, наверное, белорусский вот этот 200 й патрон вот, не польский, в польский хвалит, да? Но я еще не знаком с польским патроном, ничего не могу сказать. Ну, в общем, вот он на видео. Простанок, фрезерный уже потихоньку трудится. Тисков э, таких нету, фрезерных. Это у меня от сверлилочки пока ставил. Э, некоторые детальки я уже делал на нем. Все работает, все, как говорится. Всё двигается все поднимается все крутится все притом очень легенько все работает станочку очень рад вот опускание Этим станком тоже очень рад, что теперь есть фрезерный, реально облегчает труд. И новый станок тоже... Ну, он и сам любой токарный станок облегчает труд, но здесь еще и приятно то, что он новый. Двойне приятно. Ну все, народ, вот такие вот обновочки. по токарной я показал. Вот. И посылочки, которые были получены сегодня. Три посылки. Фрезы, резсодержатели токарного и подарок от Георгия. Все. Всем спасибо, кто досмотрел. Всем пока.